Добрый день, дорогие друзья и лучшие на свете зрители. Сейчас я еду на выставку-ярмарку, сделанную в СССР. Это новый блошиный рынок. Вы, должно быть, помните, как я была на его открытии и снимала это. А сегодня я еду на аукцион, который проводит президент Союза коллекционеров Валерий Анатольевич Архипов. Когда-то года четыре тому назад я была на последний раз на аукционе на Блошином рынке ретро на кристалле. И вот сегодня аукцион на Большой Семеновской. И там уже ждет меня моя подруга Евгения Высоцкая. Ну и надеюсь, что что-нибудь выиграю на аукционе. К сожалению, я опоздала к самому нач началу аукциона, но сразу же включилась и успела даже ой, купить вещь, которая мне не особенно нужна была. Ну что ж поделаешь, азарт. На аукционе я встретила свою подписчицу Людмилу, и вы ее даже увидите попозже. Она участвовала в аукционе и даже приобрела очень интересные вещи. 100. Дорогая Людмила, 150, поздравляю вас 350. с покупкой. 300. Огромный привет от 300, меня. 350. 400 рублей. 400 рублей. Раз. 400. 6, 400. 450 рублей. 500 рублей. 7 игрушек. До 700 можно смело давить. 1000 рублей. 1000 рублей. Раз. 1000 рублей. Два. Тысяча рублей три номера. Что? Покажется. Итак, следующий лод. Кольцо, серебро, кубачи. Сейчас скажу примерно, какой размер. Наверное, размер 17. 17-18. 875-я проба, чернь. Короче, такое вот отношение. Итак, кольцо. 24. 50. 100 рублей. 150. 200 рублей. 250. 300. 350. 300. 400 рублей. 450 450, 450. 450 рублей. Раз. 450 рублей. 2. 500 рублей. 500 рублей. Раз. 500 рублей. 2. 500 рублей. 550 рублей, 500, Баклак, что ли? 550 рублей, раз, 550 рублей, два, 550 рублей, три, продано, Рома, кольцо твое. У тебя точно не Пойдет, да. а, Вы знаете, вот эти вот девочки, а, это американское производство, правда, изготовленное в Тайване. Эти девочки были сделаны из фарфора 70-80-е годы по рисункам, забыл ее фамилию по рисункам одной американской художницы, которая любила изображать детей и была очень популярна в Америке. У меня их много, но одну из девочек, которая мне больше всего нравится, я решил все-таки пустить на аукцион. Итак, вот такая вот девочка шикарная, фарфор в идеальном состоянии. так, девочка, девочка, 50 рублей. 50 рублей, 50 номер, 100. 100, рублей, 150 рублей. Мария включилась в борьбу. 300. Две, 300 рублей, 300 рублей, 350, 400, 400 рублей. Раз, 400 рублей, 500. 500 рублей, 500 рублей. Раз, 500 рублей, два, 550, 600 рублей, 600 рублей. Раз, 600 рублей, два. 600 рублей, 3 девочка продала. Поздравляем. Ура! Продано. А дальше у нас а, пошли вещи, которые для души. ее да. не так просто разбить. Но я думаю, что это Находилось в каждом доме. И э, очень, э, очень приятно. не очень часто попадаются, но, как правило, без бочонок. А это вот как раз полностью в комплекте. Итак, вот такая обезьянка с орумкой перечной. А, слушаю вас. 50. Десятый номер. 50 рублей. Раз. 50 рублей. 100 рублей. 150 рублей. 150 рублей. Раз. 200 рублей, 300, а, кто-то там, сколько ты сказал, 250, 300 рублей, 300 рублей, раз, 300 рублей, два, 300 рублей, 350 рублей, 350, раз, 350, два, 300, 400 рублей, 400, то больше, 500 рублей, 500 рублей, предлагает 22-й номер, 500 рублей, раз, 350. раз. 500 рублей. 2. 500 рублей. 3. 22. Номер. Потом подойдете. Ну это э, для э, особых ценителей. Потому что на самом деле петух вроде как на вид совершенно простой. Но чтобы вы понимали, это целулой. Это целулойный петух 50-х годов. Чем редок целлулоид сам по себе, потому что он очень хрупкий и горючий. И, как правило, до нас доходили они в плачевном состоянии. Этот петух к счастью целый. Поэтому, итак, ваше слово. Любители игрушек 50 рублей, 100 рублей на галерке, 100 рублей. Раз. Я, я, я. Ой, Мария, извините, 150 рублей. 150 рублей. Раз. 150 рублей, 200 рублей, 200... Мужчина, не машите, пожалуйста, номерком. Я уже говорил, что я не купил вещь, которая мне не нужна совершенно была. Так, 200. 250 рублей, 300 рублей, 300 рублей, раз, 300 рублей, два. 300 рублей, три номерочек поднимите, первый номер, 300 рублей, между двумя согласными не читается, поэтому правильнее будет кава. В идеальном состоянии вот этот вот соусник, если у кого-то есть комплект столовой посуды, он прекрасно просто подойдет с этими карпишами, с пасторальными сценками внутри, ну, конечно, это все деколь, короче, вот такой вот соусник. Итак, соусник кава. Германия, ГДР. 50 рублей. 50 раз. И всего можно его купить недорого. Итак, коня. 10 номер 50 рублей. 100 рублей, 150 рублей, 200 рублей, 250 рублей, 300 рублей, 350. по английский, если он видел меня, то он говорил 250. Причем почти без акцента. Вот это был профессионал. Итак, следующий лот. Ох, это у нас пепельница. Пепельница же, да? Да. Пальфетница. Да. Не, не, пепельница, на нее кладесь. Клад вот Итак, пепельница, честь Словакии, тоже времен Советского Союза, где-то 70-е годы, наверное, конца 70-х. Вся в люксе, стекло все целенькое, даже донышко не поцарапанное, видно, что она где-то просто стояла. Итак, пепельница 50 рублей. 21 на кремовую бокальщику. Итак, 50 рублей. Это не ЗИК. Кто? Нет, не ЗИК. Нет, это не зик. не, зик, не, зик, не зик. Да не ЗИК точно. Это 50 рублей. 50 рублей десятый много. Раз. 50 рублей 2. 50... Три проданные, слушай, тебе есть из чего выпить коньяк, а? не Потому что если бы у нее что-то насыпали, здесь бы все равно остались царапики. Я даже не знал, что она так звенит. Мне что-то уже перехотелось. Ладно, короче, ваза не пьет. Ваза мельхиор. Так, добавкой меди, С домав... Да, добавка меди. С добавкой меди, латуни, серебра, еще не платина. да. Ваза мельхиор. 50 рублей галерка, 50, 100 рублей, 150, 200 рублей, выше понимаете? 250, 300 рублей, 350, 450 рублей. 450 рублей, рублей 650, 500 рублей, четвертый номер, 550, 600 рублей, 650, 700 рублей, 750, 800 рублей, 850, 1000, 1000. 1000 рублей, после 1100 рублей шаг, 1100, 1100 раз, 1100, 1100, 1200 рублей, 1300, 1300 рублей, 1300 рублей, четвертый номер раз 1300 рублей, 2. 1300 рублей, 3. Продано. Мария, поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Все, надо остановиться. Ну и просто можно чай пить, конечно. Но кто собирает у нас спортивную тему? Универсиада да, входила в городе Москва в 1973 году. Вот такая кружка, тоже в идеальном состоянии, потому что совершенно по позолота. Видно, что она где-то стояла. Ну, чуть-чуть внутри пыльная, но это пыль всегда можно отмыть. Итак, 50 рублей, десятый номер. Кружка, Москва, универсиада, 1973 призовая, год. Призовая. 50. Призовая. Какая? Призовая. Призовая. Правда, я их много видел. Значит, призов было много. Почему? Итак, 10 номер. Там, Это нет. Вот посмотрите. Я что-то даже не в Украина. Итак, игрушка украинская. Москва, 1973 год. Мы да. тогда да. были все в 80-х, может быть даже 90-е годы уже. Ну тоже в очень хорошем состоянии, битая, не колотая. Итак, ВАЗа, да. 50 специалистов. Волна? Да, да, да, а, да, да, да. Ну, отлично. Вроде, да. Короче, волна, вот такая вот кобальтовая вазочка, небольшая, но очень милая. Тоже э, в хорошем состоянии, э, но ну, можно ее сравнительно недорого купить. Итак, ваза, кобальт, 50 рублей. Галерка? галерка. Молчит, галерка молчит. Итак, 50 рублей ваза, 50, 16 номер, 50, 29, 100 рублей, 100 рублей, раз, 100 рублей, два. Вот еще мужчина. Девочки, А, 150, а -а -а. 200, 200 рублей, 250, 200, 300 рублей, 300 рублей, раз, 300 ну, рублей, два, 300 рублей, три. Поздравляю. Поздравляю. Вы видите, какая ну, здесь работа по ней. Все Эй. это, ну, Но все вручную вырезано. Дядькова. Дядькова. Ну, пусть будет Дядькова, да. Я... да. я тоже. Да, я тоже. Вот такая вот шикарная ваза, пожалуйста, попытайтесь ее себе приобрести. 50 рублей. 50. Так, ну это тоже типа волны, только побольше и такая более молочного э -э -э сине-молочного цвета. Итак, вот такая вот вазочка. 50 рублей. 50 рублей. 13 номер. 50. Изначально без воды. Итак, ваза кобаль. 100 рублей. 150, ой, 50, 100. 100 рублей. Какой номер тут? Третий. Третий номер 100 рублей.